Всем привет по поводу данного формата. Ну, некоторым людям он нравится, поэтому я, может быть, еще сниму одно или несколько видео, так как погода, в принципе, на улице не оставляет выбора. Вчера попробовал ветер, ветер ураганы, и произвести нормальную запись нет никакой возможности. Поэтому, может быть, может быть, дабы, если кому-то хотелось что-то послушать и услышать мое мнение относительно может, последних событий, либо, опять же, я не привязываюсь к каким-то последним событиям, хотя, может быть, некоторые сноски я все же буду давать, но так, поверхностно. Самое главное — это темы. Сегодня я затрону три темы, не по очереди, может быть, я их перемешаю между собой. Первая — это свобода выбора, вторая — это месть, и третья, что у нас там третья, я не записывал, Поэтому, короче, беззаконие и нарушение ваших прав. Рабское стадо и прочее, прочее. Я не буду сейчас искать определение точное. В этом нет смысла. Вы услышите это в процессе, скажем так. Значит, по поводу свободы слова, что я могу сказать. Я на днях увидел восхитительный мем, где человеку из телевизора значит, фраза такая прозвучала. Если вы собираетесь или хотите проголосовать за действующего руководителя страны, то, вы знаете, вам даже не нужно идти на выборы, не нужно идти на избирательный пункт, на какой-то... Вы можете просто махнуть головой и кивнуть перед телевизором. Это смешно. И в то же время это трагично, потому что в этом миме правдивости, мне кажется, намного больше, чем в словах любого политика, длиной, я не знаю, в период... Несколько лет, что ли. Почему? Потому что, да, может быть, и всегда. Я очень редко встречаю истинных политиков, один из которых, в моем понимании, это истинный президент. Это президент Уругвая, бывший ныне. Его зовут Хосе Мухике, и я знаю очень хорошо биографию этого человека. Его всячески пыталась оскорбить международные СМИ, называя его «самый бедный президент». Это в корне неправильно, это в корне неверно. Почему? Потому что этот президент совершенно не бедный. Зарплата у него 10 тысяч долларов и резиденция, и все остальное. Однако этот человек 90% своей заработной платы за все время службы отдавал на благотворительность. Более того, он отказался от покупки нового самолета, по-моему, в сторону приобретения для страны спасательного вертолета, который будет выполнять медицинскую функцию там, и что-то такое вот. Страна небольшая, она почти один в один сопоставима с Республикой Беларусь, то есть такая, как среднестатистическое европейское государство, только в Южной Америке. Более того, этот человек отказался от проживания в администрации, ну, в, этом, в резиденции, не то что наш и ваш и все остальные. Этот человек жил и сейчас поныне, да ему, как говорится, мир, здоровье, живет в своем загородном доме очень скромном. Это действительно скромный деревенский домик. И он ездил, и сейчас, наверное, ездит, на старом Volkswagen Жуке. И охраняла его там, по-моему, пара полицейских только. На машине какой-то патруль, который стоял да, в относительном отдалении от дома, где-то там на перекрестке. И этого, люди, этого, этого президента э, встречали и в кафе, на улице во время обеда. Человек просто приходил покушать, перекусить, и человек совершенно не против было сфотографироваться с кем-то, и пожать руку, и выслушать слова благодарности, если таковые имели место быть. Вот. В общем, это человек в моих глазах. Почему мы и землю выбирали исключительно в Уругвай, потому что для меня эта страна очень интересна. Ну, ладно, я сейчас не буду об этом говорить. Почему? Потому что... Как бы не об этом вообще видео, но в двух словах вот я вам передал некую информацию. А далее вы можете ознакомиться с Хосе Мухике и лично, как говорится, свидетельствую о том, что этот человек действительно не занимался популизмом, как можно подумать о некоторых других, и летает регулярными рейсами, несмотря на то, что страна в состоянии позволить ему личные самолеты, многое другое, и лимузины, и броневики, и кучу охраны этот человек совершенно скромно ведет себя, вел себя на посту президента, и это достойно уважения, и все то, что он сделал, все реформы, все изменения. Конечно же, многое может быть не лишено каких-то изъянов, недоработок и многого другого, однако по факту наших президентов, я думаю, даже сравнивать с ним не стоит, по той простой причине, что он небо, а не земля. Я вам так скажу, это мое личное мнение, и я вот так вот констатирую, Данное свое собственное высказывание. Так вот, по поводу свободы выбора. Я касался этой темы в своих роликах, и еще раз повторю. Когда вам предоставляют ограниченные выборы, говорят, вы вольны выбирать. И когда религия, в том числе, помимо политики и многие другие маркетологи и все остальные, кричат вам, что свобода выбора — это ваше законное, это то, что у вас есть, это самая главная ложь, наверное, которая присутствует в нашем обществе. Я даже не буду говорить, почему. Это ясно. И это потому. Вот, вот, вот такой ответ. И все мы видим, какой выбор нам предлагают. Все мы видим, что если мы пытаемся внести некую толику разнообразия подобного рода ассортимент своими силами, то нам строят всевозможные препоны, людям, людям затыкают рты, людей садят в тюрьмы, людей репрессируют, их преследуют, их всячески топчут, грубо говоря, как в курятнике. Я уже говорил, что в моем понимании общество — это не, не какое-то образование разумное, это всего-навсего баранье стадо. Не бараньи, а овечьи. Это очень точное, правильный пример, очень точно формулировал. Ну, потому что это так. Что еще по поводу сказать свободу выбора? Незнание, отсутствие... Отсутствие информации, отсутствие образования, отсутствие фундаментальных знаний, которые должны быть у каждого человека, это и есть плечи И опять же еще и непоколебимое желание, стремление и упорство в плане терпения со стороны народа, со стороны людей, это и есть то, что позволяет преступникам иметь развязанные руки и вытворять все то, что они хотят. Я вам так скажу, я регулярно ну как, уже не пишу, но так, писал, скажем, блогерам вот этим политическим и писал, кто-нибудь, ответьте, каково КПД от того, что вы сутками говорите о том, что вот что-то происходит в стране, там беззаконие творится, какие-то митинги, протесты, еще что-то. То есть люди, я понимаю, они освещают, это как, ну это те же новости, ничего более того. Это те же новости, это освещение событий, и люди говорят о том, что творится беззаконие. Но каков КПД? Помимо того, что сам блогер увеличивая количество подписчиков таким образом, он на этом зарабатывает на количестве просмотров, на рекламе, но ну, мы же это понимаем. Вот на самом деле, кроме обозреваний, ничего более не происходит и ничего не произойдет. И вот это вот размусоливание, оно может происходить, а оно может длиться до бесконечности совершенно, потому что фундаментальных изменений это не приносит. Ну, может быть, какие-то протесты, какие-то локальные, да, небольшие будут происходить, пока их не задушит армия, пока их не задушит правительство, скажем так, своими какими-то новыми постановлениями, новыми, новыми законами, ограничениями что мы, в принципе, и наблюдаем каждый раз. Принимаются новые законы, новые ограничения. Вот тут плавно я перехожу к той ситуации, которая творится в России, творится э, в Москве. Вот, введение этих пропусков, введение штрих-кодов и прочего-прочего. Э, поймите одну очень важную вещь. Вот в Российской Конституции прописан, прописана статья номер 27 о правах и свободах гражданина, о том, что он имеет право перемещаться везде, как говорится, свободно, и никто не вправе ограничивать его перемещение. Вот, откройте, почитайте. Я, кстати говоря, нашу Конституцию белорусскую стал читать недавно и перечитываю и снова, и снова, и снова. И я вам скажу, что это очень интересная книга. И ее нужно знать, ее обязан знать каждый человек, я бы, наверное, вслед за азбукой детям рекомендовал бы, настоятельно, очень настоятельно рекомендовал бы через родителей, скажем так, внедрять им вот эту подобного рода информацию. Почему? Потому что Конституция — это главенствующий закон. То, что мэр, какой-нибудь губернатор вводит какие-то ограничения для людей, да, он не имеет на это абсолютно никакого права. То, что менты останавливают, штрафуют, они не имеют на это никакого права. Они все исполняют указания низших, скажем так, чиновников. Похеру, что это мэр или там, губернатор. Они не имеют права устанавливать такие ограничения. Существует такое понятие, как законы военного времени. И существует такое понятие, как чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение. Так вот, есть прописан свод правил, свод законов, которые вступают в силу исключительно с того момента, когда вводится в стране военное положение. То есть по, по законам военного времени есть такое понятие. И да, там есть очень много строгих ограничений, которые все должны исполнять, и там наказание, оно чуть ли не расстрел на месте. Ну, это, это грубо говоря, хотя в, в ряде моментов по уголовным статьям определенным там именно такое и предусмотрено. То есть, действительно, расстрел на месте за... Я не знаю, за что конкретно, но в год войны именно так и было. То есть, судили прям по закону военного времени. Но, вы же поймите, сейчас... Не действует законы военного времени. Более того, сейчас нет никакого военного времени. И сейчас не введена чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение. Это тот фундаментальный момент, тот фундаментальный факт, который вы должны знать и должны понимать. Следовательно, э законы, которые работали до этого, они должны продолжать работать. И то, что было введено нововведение какие-то мэром, там, тем же с. Собянином или кем-то и другими мэрами, это все незаконное решение, они не имеют никакой юридической силы, несмотря на то, что людей силой принуждают платить штрафы, судьи нарушают закон, потому что они принимают решения, выносят решения приговоры выносят людям административное наказание и прочее совершенно, поступая совершенно незаконно. Они должны опираться на Конституцию, на Уголовный кодекс, на Административный кодекс, на тот, который действовал всегда. Но они так не делают. Они выполняют указания сверху. Это очень важно понимать. И президент не имеет никакого права менять Конституцию и принимать законы, которые противоречат Конституции. Президент точно также обязан соблюдать статьи Конституции, так как Конституция — это закон первой инстанции. Конституция — это закон наивысшей силы. Понимаете? Наивысшей. Все остальные законы должны, э, по факту, они должны быть под ним и работать исключительно с соблюдением норм и статей э, Конституции. Понимаете, в чем суть? Ничего не изменилось, кроме того, что беспредел со стороны властей, беспредел со стороны руководящих каких должностей, и он стал развиваться и усугубляться, и принимать свою э, самую негативную, что ли, сторону. Ну, не самую, конечно же, потому что никогда не может быть так плохо, чтобы не могло быть еще хуже, вы это прекрасно знаете, но я вам вот говорю, как есть, как факт, чтобы вы понимали. И то, что власть, предположим, что-то вытворяет, что-то делает, она делает это лишь с вашего позволения, не спросив вас. Она делает это, потому что люди терпят и молчат, потому что люди не отстаивают своих прав, потому что люди не знают своих прав, потому что, потому что, потому что понимаете? И все это, да, это, как большой снежный ком накапливается и катится куда-то вниз, и вы вместе с ним в тартары. Поэтому это самое главное, что я хотел до вас донести, чтобы вы смогли понять, чтобы вы смогли... Ну, Осознать. И в конце концов, если вы до этого не делали, то достать Конституцию и почитать. К примеру, когда я говорил о том, что несмотря на существующие вот эти фантики, бумажки о частной собственности у нас в стране там люди утверждают, ну, люди утверждают что типа они обладают собственностью, я достаю конституцию. Вот статья конкретная, где ясно в самом начале написано о том, что все земли, все ресурсы, все. Все, короче, богатства принадлежат исключительно государству, не народу. То, что мы слышали когда-то от коммунистов, там, земля народ, земля крестьянам, заводы рабочим там, и прочее, это, это был лозунг, который коммунисты, преступники, одни из самых первых ублюдочных тварей. Вот, они использовали этот лозунг для того, чтобы привлечь к себе обычно глупых людей. Ваша задача ⁇ иметь знания, иметь... Знание, в первую очередь, о своих правах, о своих возможностях, о своих, о своих прерогативах, о своих вариантах, которые вы можете применять, использовать и, как говорится, по месту. И чтобы вы понимали, я вот про коммунистов тут сейчас сказал, да, что это преступники еще те. Многие из вас не знают, хотя я говорил об этом в своих видео, о том, что да, все те, кто сейчас у власти, они все... Не знаю, как насчет действующих, но они бывшие. Все состояли в, в Коммунистической партии Советского Союза. Вот и все, в КПСС. Они все члены партии. И не какой-то там коммунистической. И ваш, и наш, и все, и все остальные. И это открытая информация, и ее как раз можете легко и просто проверить. И... То есть, знаете... Ну, поменял кто-то одежду, да, поменял кто-то флаг, поменял кто-то символ, но суть от этого-то не изменилась, суть от этого она как была, так она и осталась. И это самое трагичное. И самое интересное, что люди об этом не знают, точно так же, как и о многом другом. А вы должны понять, что до тех пор, пока вы не образованы, до тех пор, пока вы не владеете информацией, ну, да вы даже единомышленника не сможете найти и дополнительную информацию какую-то, и... Круг общения вы не сможете найти, потому что вы не, не будете знать, по каким критериям искать. Когда же вы начинаете получать какую-то информацию, вы начинаете читать, развиваться, там, понимать, кто вы есть в этом обществе, в этом мире, что, что за единица такая, гражданин, какими правами он наделен. Вот. До тех пор вы, вы не найдете себе единомышленника, вы, потому что вы не понимаете, где вы, вы не осознали реальность. Восхитительное, конечно, словосочетание подобрал для названия своего канала, мне кажется, это, это прям в точку, это прям вообще, то есть, это да, такое редко бывает, ну что ж, мне повезло в этом плане со мной, <смех> самому с собой. Вот, знание, знание, еще раз знание, и то, что я пытаюсь с вами поделиться, это на самом деле лишь, скажем так, маленький толчок для того, чтобы вы сами занимались самообразованием вы сами занимались поиском, сбором информации, всем остальным. Я лишь подталкиваю вас немножко, я не указываю вам, как делать, я рекомендую. Это мое личное мнение, и если вы с ним не согласны, это ваше абсолютное право. Поэтому делайте выводы и, как говорится, поступайте так, как хотите. Вот, в принципе, по этим двум темам, по свободе выбора и там что-то там еще, короче, по соблюдению законов, прав и... А, ну вот, как бы в двух словах, вы же поймите, что... Чем отличается вот тот же карантин, вот этот выдуманный, да, ну как выдуманный, принятый людьми незаконно и запущенный, задействованный, как так сказать правильно, чем он отличается, в принципе, от оккупации, да ничем, ну посмотрите, приходили оккупанты, захватывали территорию, устанавливали на территории кого-то своего там, там или кого-то еще, который следил за этой территорией. Были войска, опять же, которые э, следили за соблюдением правил норм, какие были нормы, какие были правила. Значит, ограничения в передвижении, в перемещении, ограничения в работе. Да. Аусвайсы там выдавали, да, и комендантский час, опять же, был, и прочее, прочее, прочее. Ну и карательные меры, которые применялись к тем, кто нарушал это, вплоть там до Вышильдера. Ну сейчас пока еще как бы мы не, не видим такого, но, но а в чем разница? Ходят люди с оружием в форме по улицам, запрещают вам выходить из дома. Если вы выходите, они крутят вас, избивают вас, и вон видео, интернет уже кишит этими всеми видео, что там такое творится, и... И как нарушаются права людей, более того, люди так и не поняли, на самом деле, что им можно и чего им нельзя. И что будет еще впереди, я боюсь даже предположить, и я не буду озвучивать, но на самом деле я предполагаю, что весь этот процесс, он продлится исключительно долго. И не май, и не июнь, а надо смотреть дольше. Я не удивлюсь вообще, если вся эта котоватия примет исключительно глубочайший и страшнейший вообще вариант и затянется до зимы, что ли, до следующего года. То есть я не удивлюсь, если будет именно так. Я не знаю, как будут выживать люди, я не знаю, что, буду дел... <свят> делать те... <свят> что... <свят> что будут делать те люди, которые лишились работы, и которые сейчас лишатся работы. Я понятия не имею. Извините, глотнул компотику. Как, короче, это все будет развиваться там, ну, мне сложно представить, я точно так же впервые столкнулся с подобной ситуацией, и точно так же наблюдаю за всем за этим с э, нескрываемым интересом. Но есть у меня какие-то умозаключения, да, и я бы даже сказал, такие полноценные картины, вариаций. Есть у меня такие предположения, и разные, разные варианты. Несколько у меня есть формаций, и несколько объяснений, и несколько... Ну, есть и конспирологические, есть такие и прагматические, есть и всякие, короче, есть. Другое дело, что пока озвучивать их, ну, это опасно в наше время, честно скажу, это довольно опасно. Еще могут сказать, что там ты панику создаешь там или еще что-то, особенно у нас в стране, где вроде бы как карантина нет, но при этом за любое лишнее слово ты можешь ответить и сроком, и чем угодно. Поэтому я стараюсь все же исключительно аккуратно называть слова, произносить слова и исключительно аккуратно... Не называть имен, будем так, потому что пока не называешь имена, вроде бы как ты, как будто никого-то там и не задел. Ну ладно, проехали этот момент, так вот я бы сравнивал с оккупацией вот эти подобного рода режимы, которые сейчас мы наблюдаем. Ну и да, вот страна, территория, она огорожена колючей проволокой, стоят люди на вышках с автоматами, собаки, все такое прочее. И скажите мне, чем это не лагерь, в котором люди находятся, чем это не... Ну, а где права, а где... И опять же, вот в лагере там выходит глава этого лагеря, начальник или кто там, и он говорит, ну что, рабы, типа, я вам разрешаю, выбирайте, расстрел или газовая камера. Ну, к примеру, да, у вас есть свобода выбора, это самое великое, что у вас есть. ну как? Вот это можно называть вообще свободой выбора? Конечно, я понимаю, пример не, немножко неуместный такой, он такой саркастичный, и, и, наверное, даже в некоторой степени юморной, а с другой стороны, наверное, он такой... Да, все же саркастичный, я бы сказал. Такой издевательский немножко. Ну, не относитесь к нему прям так, Ариана, Это просто для яркости, картинки, дабы можно было сопоставить, что какой бы выбор тебе не был предложен, он на самом деле по факту и выбором-то не является. Так же, как в религии, предположим, я э, довольно часто слышал такую фразу, как «Бог дал свободу выбора, воля, вот эта вот свобода воли». Это все такое прям вообще прям-прям-прям-прям. То есть ты сын Бога, ты его дитя, Хотя по факту они любят произносить такую фразу, как «раб Божий». Но, ха -ха. И потом оправдываться, что он не рабов имел в виду, он имел в виду другое. Да-да, конечно. Конечно-конечно. Так вот, религия в том числе не дает вам свободу. выбора. Религия загоняет вас в конкретные нормативы, в конкретные условия, требует от вас исключительно бабла, и поклонения, и покорности, и смирения, и подчинения. Вот, вот что им от вас нужно и глупости, и чушь, и дури. И это не секрет для людей разумных, для людей мыслящих, потому что ну, мы видим это повсеместно, мы видим это вокруг. Так что забудьте такое понятие, как свобода выбора, его нет. И если те же выборы главы государства, когда сам по себе, сам себя выбирает, а если вдруг там и... Появляются какие-то другие альтернативы, да, какие-то кандидаты, то на них смотришь, и так противненько-противненько становится на душе. Почему? Потому что, если бы, предположим, вот такой человек, как я, попробовал, мне, кстати, несколько раз говорили, типа, ну а ты почему не пойдешь в политику? Че ж ты, ну, вот иди, балансируйся, там депутаты, и пошло, и поехало. Потом, если что, там, на президентских выборах попробуешь как говорится свою кандидатуру выставишь. Я смотрю на этих людей, я, честно говоря, даже не знаю, что им ответить, потому что ну, это настолько глупое предложение, то есть тут столько факторов, которые тебя уничтожат еще в начале пути. И я даже ничего не объясняю этим людям, ну, потому что это чушь полная, это бред. И вот действительно, когда хочешь увидеть э, среди кандидатов кого-то, ну, мало-мало человека, да, с какими-то конкретными предложениями, с какими-то конкретными заявлениями, то ты его не увидишь. Но ты его не увидишь по одной простой причине. Но ну, нет никакой свободы выбора. Ну, вы же понимаете, что это жесткая диктатура, это захват власти, это попирание прав, законов и всего остального. Для одних групп людей закон работает так, либо вообще он на них никоим образом не влияет, потому что они вот, типа над законом. А другие люди, они не только их репрессируют с помощью закона, но при этом еще этот сам закон коверкают и, опять же, еще и нарушают при вынесении приговора, дабы человека этого обвинить. Но, но тут нечего даже обсуждать. Посмотрите, кого угодно, послушайте, кого угодно. В интернет кишит информация, сейчас, слава богу, ненавижу это слово эту фразу ну ладно я так уже я ее использую как просто так считайте что это обчхи с моей стороны потому что никакого бога никогда не было и не будет это все чушь полная для дураков для мудаков и для отсталых примитивных и недоразвитых людей существ не людей даже а существ вот потому что верующих-то нет это все лицемеры это все обманщики. суть такая знаете Президент, да, многие думают, что это прям как царь какой-то. Но люди забыли о том, что президент, и это прописано в законе, это прописано в его должностных обязанностях даже, президент является гарантом Конституции. Понимаете? Понимаете смысл этой фразы? То есть президент — это сторож Конституции. Соглядотай — это тот, кто должен э, следить за соблюдением конституции на всех эшелонах власти, на всех этапах, на всех уровнях, на всех пластах, и сам он под конституцией ходит. Он не в состоянии, не вправе ее менять, переписывать, не имеет он на то права, понимаете? И сам он должен ее исключительно соблюдать. Так что вот это вы должны усвоить и Раз и навсегда запомнить, чтобы понимать, от чего отталкиваться. Поэтому если, если на самом верху сидит существо, которое с легкостью нарушает закон первой инстанции, под которым он ходит, который он же и должен соблюдать. Так ну а о какой вообще законности вы говорите? Нужно отталкиваться от правды, нужно отталкиваться от, от фактов, от осознанной реальности того, что у вас окружает. Если законы не соблюдаются там, по, там, в тех или иных... В общем, если закон, вы видите, что он не соблюдает, значит, он не соблюдает. Значит, вот в этом эшелоне власти происходит нарушение закона. Значит, эти люди преступники. Вот и все. Сидит над ними контролирующий орган. Если он не обращает на это внимание, значит, они тоже преступники. Там С ними вместе судьи, которые выносят приговоры с нарушением законов, прав там всего остального там, подлог информации и прочее-прочее. Там уже свидетельствования, там, клевета, и они берут и людей, судят. И... Ну, это тоже, значит, преступники. А судей кто назначает? Президент. Значит, он преступник. Понимаете? То есть тут все взаимосвязано. Если, если на каком-то из этапов происходит преступление, значит, все последующие, выше и выше, и выше, и выше, они видят это, они должны это видеть, они должны, это их задача, это их должность, это их обязанность. Им за это деньги платят, понимаете? Это их работа. Значит, либо они говно-работники, их надо гнать поганой метлой и лишать их заработной платы, и требовать от них возмещения за то, что они долгое время не соблюдали и не выполняли свои должностные обязанности. Либо же они в курсе того, что происходит, и, соответственно, они преступники. И так до самого верха, понимаете, в чем суть? И недаром люди в свое время сказали, что рыба гниет с головой. Когда, предположим, мне говорят, что там какой-то чиновник, какой-то министр, там, э, он преступник, и, там, коррупционная схема, и что-то еще, и потом какие-то губернаторы, и все остальные, и все остальные, и когда там предположим, выступает э, глава государства. Не мой глава, моего государства, когда он выступает там, со всякими такими яркими, громкими речами и говорит, что вот ты такой секой, там ты такой, смотри, что на твори, там, долги и прочее, тут коровы дохнуты, всякое такое. Я всегда. Я не радуюсь. Нет, я не хлопаю в ладоши, я не восторгаюсь этим человеком. Я задаю один единственный вопрос: а кто их назначил? Все. И ответ он сразу выставляет все точки. Над И. Но ну, это в нашей транскрипции, где литера И это палочка и точка И. Но в вашей. В русской в Кириллице этого нет. То есть это не используется в русском языке. Просто чтобы вы понимали, от чего я отталкиваюсь. Вот. Так что, ну. Кто назначил, тот и должен нести ответственность. Так же, как я говорил про детей, если ребенок совершил преступление, то отвечать вместе с ним должны его родители. Это будет совершенно разумно, потому что вы воспитали такого, извините за выражение, ублюдка, который там изнасиловал кого-то, или, или убил, или еще что-то сделал. там. ну, а почему нет? Ну, а почему нет? Почему нет? Проблема в том, что... Никто ни за что не хочет нести ответственности. Не существует персональной ответственности. За данные обещания, за данные слова, там тот же президент может врать сколько угодно, каждый год, на каждом послании народу, на каждом там этой встрече, да, все эти прямые эфиры прочее вот это говнище, пропагандистское, понимаете. Я новости не включая по одной простой причине. Мне, мне противно смотреть на всех этих уродов, которые за деньги, за наши, за ваши деньги, они выступают по телевизору, по первому, по центральному каналу, как в каждой стране есть первый какой-то там центральный канал, и второй какой-то там центральный канал, и третий какой-то там центральный... Ну, вы поняли, я говорю о национальном телевидении. Так вот, и выступает какой-то дебилоид, который, которого назначили ведущим, и он стоит с недоразвитым, с лицом, и он несет какую-то чушь, какую-то ахинею. Я думаю, что и у вас, и у нас таких предостаточно. Вот эти вот лживые новостные выпуски, вот это все конечно это же противно конечно же это напрягает конечно же это, выз... это вызывает лишь какие-то негативные внутри э, ощущения которые ну не дают рождаться каким-то перспективам каким-то замыслом. это неправильно вот и персональной ответственности нет и если бы предположим э, персональной ответственности но ну, я не знаю если бы работала Конституция, и персональная ответственность была прописана в Конституции, что каждый за сказанное слово должен нести ответственность там за невыполненные обязательства за свои, уж тем более за обещания за прочее, то можно было бы легко и президента привлечь к ответственности и все такое прочее. Уж не говоря о других каких-то ветвях власти, потому что но если ты а, в предвыборных обещаниях там разложился сверху донизу, там развернул, порвал на сей тельняшку, сказал, да, бля, буду я тут вас всех накормлю, я вам всем по 500 дам, там все дела, блин, ну и что в итоге? В итоге какой год мы экономика вниз и вниз и вниз, а курс доллара вверх и вверх и вверх, коммуналка вверх и вверх и вверх, а зарплата вниз и вниз и вниз, понимаете, ну вот и все, и, и что? отвечаю, но ну, так так и должно быть. Тогда да, тогда мы жили бы в разумном обществе, тогда мы жили бы в цивилизованном обществе. Сейчас это не цивилизация, сейчас это даже не общество. Это разрозненные кучки каких-то глупых людей, существ, даже не людей, существ. Я вообще уже не знаю, остались ли люди на самом деле, и где они, потому что ну, человек это звучит гордо, человек это с правами, это сильный, это умный это свободолюбивый, это вот это что-то такое, понимаете? Это, это что-то отдельное от того, что я наблюдаю. Да и себя я уже давно не могу назвать человеком. Вот сбегу куда-нибудь и может быть, может быть. Хорошо, эти темы можем проезжать, как бы высказался, насколько мог по полной программе. Хотел затронуть еще тему такая есть месть. Почему люди мстят друг друга? Вообще, ну давайте разложим, посмотрим, что такое месть. Месть это злоба. Месть это желание сделать человеку так же хреново, как он тебе сделал, предположим, да? Там в финансовом плане или в физическом плане. Или как вот на Кавказе, там вообще у них кровная месть присутствует. Но ну, не только на Кавказе, это у, у разных народностей, там у южан, у, я не знаю, может и у африканских племен каких-то есть, и у арабов, наверное, есть. Там, связано ли это с религией? Ну, отчасти, наверное, может быть. Да, мне сама структура не интересна, Вернее, интересно, но как бы мне-то она понятна. Просто попросили по поводу мести высказаться. Месть это глупейшее состояние человека. Почему? Потому что месть это неумение прощать. И я как бы не против прощать, но я и против прощать. То есть тут вообще все это индивидуально, это все личное. Что я предлагал всегда? Я предлагал соизмеримый ответ. Сейчас поясню. Он вот сделал человек какую-нибудь гадость, да? Вот его надо судить, исходя из этого. Не по каким-то формальным статьям, что-то к чему-то приравнивать, а оцениваю ущерб, предположим, судить. Если человек поступил так преднамеренно, это, наверное, одно. Если человек поступил так по недоумию, что ли, по слабоумию, по недопониманию, то, наверное, как-то надо по-другому. Вообще неправильно я не в ту сторону пошел. Короче, месть, вот я разложу ее на другие составляющие. Сделал какой-нибудь гандон мне что-то плохое. Я на него разозлился. Я затаил внутри злобу. И в этом один из основных ключей. Я затаил злобу. То есть я не смог проанализировать ситуацию, и я не смог отпустить эту ситуацию. Я привязал ее к себе. И я коплю эту злость, то есть я злопамятный человек, получается, да, я коплю эту злость и вынашиваю гадкую мысль отомстить этому человеку. Ну, может быть, так же, а может быть, еще и страшнее, то есть как бы в назидании, чтобы было. Что в этом плохого? Ну, во-первых, последствия. Когда люди начинают друг другу мстить, на самом деле запускается какая-то цепочка событий да, с негативными поступками, негативными последствиями, которые начинают разрастаться. То есть если это затрагивает семью, если это каждый раз приобретает все больше и больше масштаб по отдаче злобы, отдаче негатива своему противнику, скажем так, то я так думаю, что это будет разрастаться и в итоге может привести к глобальной трагедии. В масштабах семьи может быть хорошо, если в масштабах одного человека. Но штука какая, поймите, если ты человек злопамятный, то это негативно будет сказываться не только на тебе, в плане здоровья, в плане твоего внутреннего состояния, внутреннего мира, но и на твоей семье, потому что человек озлобленный и тот, который носит зло внутри себя, он рано или поздно выплеснет это выплеснет это на своих близких, понимаете? Ну там ребенок, что надоедать будет или жена, и вот это вот злоба, вот этот негатив, она никуда не, не, не денется, она будет внутри у человека сидеть и точить его, как червяк. Как сверло, и может наступить такой момент, что под руку подвернется ребенок там, или, или будет на машине он ехать, подвернет ему, кто-то подрежет дорогу. В общем, неважно, важно, вариаций много. Это может быть посторонний человек, это может быть близкий человек, это может быть что угодно. И человек есть такая фраза в сердцах, да, что-то сделает в ответку. И вот это может привести к, к огромным неприятностям и огромным последствиям. Черемные заключения, травмы, вплоть до смерти, наверное. Поэтому месть, я считаю, исключительно глупым положением. Ну, если да, если уже, как говорится, мстить, то пусть это будет в рамках закона. Пусть человек отвечает по закону, по справедливости и возмещает ущерб. Сажать человека, наверное, не надо, если он там никого не убил, не изнасиловал. Я думаю, что достаточно будет ну, в каком-то кратном размере возместить ущерб публичные извинения принести, что-то типа того. И я думаю, что люди тогда должны пожать друг другу руки. Это было бы справедливо, и это было бы, ну, интеллектуально, наверное. Это было бы, как, как должно быть в развитом обществе, в настоящем обществе. Я думаю, что в будущем, если будет создано такое общество, о котором я говорю, да, новое поколение людей, мыслящих, развитых, разумных, то, наверное, законы и приобретут некий такой формат. Я понимаю, да, есть категории людей, которых надо изолировать, действительно изолировать от общества, но далеко не всех, далеко не всех. А в итоге получается, что подобного рода система, она э, лишний раз увеличивает количество заключенных, увеличивает количество обиженных, униженных, оскорбленных. И опять же, они выходят с другими понятиями, они выходят с другим взглядом на мир. У них озлобленность есть на весь этот мир. Даже на простого человека на улице, которого он встретит по дороге. Почему? Потому что, вот, а ты знаешь, как мне хреново, типа, я вот там столько-то там пробовал там-то, а ты тут типа на свободе, на воле тут гуляешь, тут одежду хорошую носишь, новый мобильник у тебя там или еще что-то. Ну вот в таком как бы формате люди-то все разные, и гадостей-то внутри в душе хватает. И я думаю, что как раз заключение — это тот процесс, тюрьма, зона, там лагерь какой-то, еще что-то. Это те места, которые они усугубляют, они увеличивают подобные вот негативные стороны характера, которые, в принципе, свободная жизнь, она, может быть, могла бы и погасить. Особенно, если человек занялся бы каким-то своим любимым делом. Поэтому месть... Месть — исключительно неправильное явление в обществе людей. Мне кажется, это какое-то средневековье жуткое, и оно строится тоже по каким-то таким дурным понятиям. Вот есть там, предположим, как на Востоке, как вот в Японии нам показывают, там якудза и прочее, они там за неверно брошенное слово, они там все палец херачат, да? Приносят таким образом извинения. Но вы знаете, это достойно... Уважение – это, наверное, какое-то действительно благородство. Почему? Потому что, ну вот ляпнул однажды, да, человек там какое-то что-то неуместное, прям конкретно задел там чьи-то чувства, там что-то, ну что-то сделал такое, не требующее другого наказания, и вот он должен публично таким образом ответку принести. И он себе херачит палец, и он потом этот палец преподносит в дар, там извиняется и все дела. Как вы думаете, у человека будет еще желание вот так вот бросаться словами, вести себя подобного рода образом? Да нет. Поэтому, ну, если брать там японский тот же вариант, вот этот якудза, то мне кажется, это восхитительно Например, ну, жестковато, конечно, там все дела. Но что, когда люди понимали, кроме розг? Ну, что, кроме плетей, они понимали. Да мало что, мало разумных тех, кто с первого раза поймет, с первого слова поймет, именно именно слово. Поэтому, ну, что тут? Я не знаю, поэтому как бы. Как бы, как бы. Так что месть, да, это средневековье. Я думаю, что если мы хотим строить цивилизованное общество, то мести э, не должно быть. Это неправильно. И в первую очередь, это неправильно с точки зрения того, что. Я не говорю прощать. Нет, ни в коем случае. Как бы прощать нельзя. Человек... На чем происходит вообще процесс обучения? Процесс обучения идет на шишках, на ошибках, на спотыканиях, на ударах, на жи... ударах жизни, на вот этих хлестких. Я, честно говоря, не знаю ни одного человека, кого бы там родители воспитали прям так с детства, и человек прям жил, и все, и ништяк, и он по запланированной схеме шел, и как бы не спотыкался, и не ошибался, и не, и не огорчался из-за этого. Нет, такого не бывает. Человек все равно он приобретать будет опыт путем проб и ошибок, путем ошибок, в частности. Так что как это да, это будет иметь место, это все равно никуда не денется, каким бы совершенным обществом ни было. Но жить и носить в себе злобу на кого-то. Я раньше, кстати, был таким, у меня потом из-за этого, ну, я, по крайней мере, считаю, что из-за этого у меня развились язвы, они даже кровоточили в свое время, вот. У меня были очень большие проблемы с пищеварением, короче, я слег, там, на операцию хотели делать, в общем, там страшно, что творилось, ртом кровь шла, в общем, и... Только когда я обуздал эмоции, я начал двигаться там. Сразу в, некоторых, в нескольких направлениях я стал двигаться, потому что, как говорится, когда тебе деревянный макинтош светит с крышкой, да, и одноместный номер на двухметровой глубине, в земле, то ты начинаешь не просто задумываться, ты хаотично, ты прям истерично начинаешь искать выходы. А я, что, помоложе было, сколько давно это было? 15 лет, что ли, прошло? Да, 15 лет, по-моему. Вот, и я тогда заглянул себе внутрь, знаете, я столько там говнища нашел, я там столько злобы нашел, столько негатива, причем прям такого процветающего негатива. И я думаю, что это напрямую влияло не только на мое физическое состояние, но и на умственное, на моральное, то есть фактически на все, что меня окружает и внутри у меня находится. И это очень важно. И чем спокойнее я стал становиться, тем, чем уравновешеннее я стал становиться, тем грамотнее я стал воспринимать все происходящее вокруг. Анализировать, опять же, делать выводы, отталкиваться от этого. Знаете, когда начинаешь изучать мир вокруг себя и у себя под ногами, в первую очередь, ну и у себя внутри в том числе, то все по полкам раскладывается. Особенно вот мысли довольно все упорядочено. Это хорошо, это как архивирование какое-то происходит ты начинаешь контролировать свою жизнь. Ну, насколько это возможно, насколько это допускает обстоятельства, потому что мы находимся в мире, и мы взаимодействуем с гигантской структурой под названием Вселенная, что ли. И что угодно может произойти, черепаха с неба упасть, да, и там еще что-то. Ну, как бы вы же понимаете. Это уже так фантастично звучит, конечно. Однако, если предположить, что бесконечность у нас впереди, то... Возможен и такой вариант. В принципе, любой возможен, который вы в состоянии себе представить, вообразить. Поэтому злость держать в себе не стоит. Все это приведет к очень плохим последствиям. Прощать? Ну нет, не прощать. Мне, мне видится, что нужно искать какой-то компромисс. Опять же, каждая ситуация, она... Она индивидуальна, и я не могу сейчас за все сразу сказать. Вот то, что мог, я озвучил, я сказал, что это плохо, и что не стоит делать так, чтобы это прогрессировало в вас, в вашей семье, в вашей культуре, в вашей жизни, в вашем кругу общения. Не стоит, да, это однозначно. Но каковы конкретные решения, которые надо принимать в конкретном случае, я могу рассмотреть и высказать только, когда изучу какую-то ситуацию досконально. Вот почему, когда ко мне кто-то там обращается, предположим, с конкретным вопросом, я не могу ответить на этот вопрос. Знаете почему? Потому что у меня не хватает информации для достоверного анализа. В этом вся суть. Я не могу, и почему у меня много мнений и много домыслов, много гипотез, много теорий, а не фактов исключительно? Ну, потому что я не обладаю информацией. Вот я вижу мир вокруг себя, я вижу то, что происходит. Я это беру и беру и анализирую. Я отталкиваюсь от каких-то постулатов, от каких-то законов, от каких-то норм, догм и еще чего-то. Но я не могу утверждать однозначно. Для этого я не знаю, сколько нужно времени потратить, какими знаниями обладать, какими ресурсами, лабораториями, исследовательскими какими-то организациями, аналитическими анализациями, статистическими анализациями, сбором информации и прочее. прочее. Но у меня нет такого ресурса. И если вам человек какой-то заявляет, что он владеет истиной, владеет правдой или владеет достоверной информацией, я думаю, что это... Но если эта информация не на каком-то совсем низком уровне, типа, Семен Петрович сегодня выкопал картошку, он выкопал там два с половиной ведра. Ну, это же как бы такая объективная информация, которую проверить несложно, подошел и посмотрел. Да, это мы даже не обсуждаем. Я говорю о том, когда что-то кто-то там выдвигает какие-то теории, гипотезы, и он думает, что он прям охренеть, какую правду знает, охренеть, какой истинный владеет, он прям так на все это дело отстаивает, утверждает. Это ложь. это ложь, это ложь, это обман, потому что ну, не хватает, не может у человека быть столько знаний, не может. это его умозаключения, которые он посчитал догмой, посчитал незыблемой правдой. Возьмите любого другого человека, да даже меня, к примеру, и поставьте в определенную ситуацию, и столкнитесь с каким-нибудь там э, человеком, который что-то утверждает. В принципе, даже если я посмотрю, пять минут времени потрачу, там, я посмотрю на то, что он утверждает, на, на, на то, на что он опирается при высказывании своего мнения. И я думаю, что через пару минут я найду уже какие-то противоречия. Да, может быть, и вы в легкую. Я ж не знаю, я так это говорю тоже, предполагаю. Поэтому один кричит белое, а по факту серое, понимаете, или черное. Вот в принципе, что я хотел вам сегодня сказать. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Ну и все-таки, наверное, займитесь самообразованием. Это очень важно. Ну. Я не знаю, насколько глубоким, насколько масштабным, насколько серьезным. Но вот если вы прочтете хотя бы такую тоненькую, то она же ведь тоненькая, она же там фигня совсем, там, страница этих статей, Конституцию. Вот мне уже будет даже интереснее с вами общаться, и, и вам будет, может быть, даже интереснее меня слушать. И вот честно говорю тем людям, которые не читали, честно говорю, что вы будете приятно удивлены. Тому, что там написано. Вот прям конкретно будете удивлены. Но самое главное, вы будете уже владеть, ну хоть как, какой-то, вы будете владеть конкретной информацией закона первой инстанции о своих собственных правах. Понимаете? И я рекомендую, опять-таки, выделить интересующие вас статьи в Конституции. Может быть, даже вот в какой-нибудь маленький блокнотик или в телефон в блокнот вписать эти конституции с, с кратким пояснением, о чем они. Чтобы вы понимали, если вам кто-то запрещает там, видеосъемку, да, то вы опираясь на статью закона, на статью Конституции там 37 или какая, я не помню сейчас, я, я цифры как раз не, не вспомню, я вам не скажу, это 27 я вспомнил, потому что я недавно сталкивался с этой информацией. Точно так же и некоторые другие там, статьи Конституции, которые помогут вам исключительно прям по месту утереть носы там там тому же сотруднику или еще что-то или еще что-то или озвучить данную статью Конституции озвучить в суде как э, противовес того, что вам инкриминирует и как защиту своих собственных прав вот и все потому что я был у меня момент, там привлекли меня тоже за одна из статей была оскорбление чести достоинства там что такое я приехал к суде я перед этим подготовился там изучил посмотрел глянул и я, несколько у меня было вариантов, как обойти, короче, наказание, э, причем абсолютно законно. Но я даже это не стал применять, я сослался на сроки давности, в общем. Я судье сразу же обратился, говорю, ваше честь, прошу обратить ваше внимание на то, что сроки данного административного правонарушения истекли, и на основании этого предлагаю вам не выносить никаких... В общем, она моментально, буквально там за секунду хихикнула, закрыла, дело закрыто, все, до свидания, всего вам доброго, пока. Но и, понимаете, то есть можно, а ведь она не обратила на это внимание сразу, и она могла и не обратить на это внимание, и инкриминировать мне, и, и применить по отношению ко мне какие-то какие взыскания, там, я не знаю, в форме штрафа, или, или административного ареста, или еще чего-то, то есть она как бы попыталась бы, могла бы легко это все дело прокатить, но так как она я уверен, на 100% она увидела, что нихера, как говорится, есть решение, зачем заморачиваться, там человеку что-то плохое делать, тем более, если он понимает а, и от чего-то отталкивается, хер толку мне ее а, вынесенные какие-то, я сразу бы их оспорил, прям там же, не выходя из, да, как это называется, там, не уходя от секретаря, то есть, в общем, вы поняли, да, в той же приемной сразу же. Также, как был у меня стычка тоже там с представителями милиции. У нас, кстати, милиция, не полиция, как у вас. Было тоже, они, в общем, превысили свои полномочия, они там выпендривались. Ну и на меня точно так же хотели там повесить сразу же, моментально не разбираясь ничего, хотели повесить э, ответственность. Я не стал молчать, как все остальные, я сразу же опротестовал, и пошло, и поехало. В итоге они все пообсирались, просто-напросто, и не явились, и дело было закрыто на раз, два, три, Из с меня все сняты, все обвинения. Я понимаю, да, но если там берется за вас какая-то высшая структура, ну, повыше, там посерьезнее, помощнее, и вам инкриминировать хотят что-то тоже помощнее, то, конечно же, я уже говорил об этом неоднократно. Если правоохранительные органы захотят на вас что-то повесить, поверьте мне, им не нужен будет... Не, не нужны будут причины, им не нужны будут статьи, им не нужны будут улики, они сами их создадут. Это же, это же дураку ясно, правильно. Но если кто-то высокий, сильный и большой хочет что-то сделать, он, он найдет способ, как это сделать, понимаете? Но не будет же он там по закону все прям по чесноку с вами возиться, заниматься всей этой ерундой. Нет, конечно. Потому что он понимает, что перед ним не тупорылое существо, непокорная овца. Даже не баран, заметьте, как я говорю, овца. Непокорная овца. И он поймет, что хрен ты его победишь в честном бою. Поэтому эти люди не действуют из-под Это нужно понимать. Очень хочется верить мне, что э, существует еще большое количество честных, ответственных людей, ну с моралью, там еще с чем-то. совестью, наверное, с какой-то и опять же соблюдающих законы, и, и следу, следующих исключительно букве закона. Но, к сожалению, реалии, они говорят мне об обратном. Не буду утверждать, не буду называть имен, не буду называть конкретных. Что ж, это, это реалии сегодняшнего дня. Но для меня факт уже свершившийся, уже сложившийся. Я вижу повсеместное нарушение закона. Я вижу э, повсеместное нарушение прав человека. И никто с этим ничего не делает. Я никого не призываю ничего делать. В первую очередь я рекомендую знаниями поднабраться, да, чтобы было от чего отталкиваться. Это для начала. А там посмотрим. Но если вы без знаний, то ну, хрен тогда вообще с вами разговаривать. Что тогда вам доказывать? Да и вы же ничего не сможете доказать. В этом вся суть. А, Насем Хочу отклониться, Искренне мое уважение, почтение, спасибо, что смотрели. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Все, пока.